Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку с отворотом крупной пряжей. На моем канале есть уже шапочки, которые я вязала с отворотиком, поэтому сегодня я не буду заострять ваше внимание на том, как замыкать в круг вязания и как вязать бесшовную шапочку резиночкой 1х1. Я хочу вам сегодня показать, как закрывать макушечку именно из крупной пряжи. Причем, как вы заметили, шапочка у меня с вытянутой макушкой в таком легком спортивном стиле. Ее можно варьировать а, с помощью отворотика то есть можно сделать гладкую макушку по голове но при этом шире отворотик в стиле шапочки такари а, можно оставить отворотик более уже и при этом получится более вытянутая макушечка в таком вот свободном спортивном стиле как вам нравится так вы и делаете причем можно взять абсолютно любую толстенькую пряжу а, покрупнее спицы под нее и в этом видео я заостряю внимание на том как сделать расчеты исходя из вашей плотности вязания на любой обхват головы а, у меня на обхват головы 54 56 сантиметра вы же сможете связать абсолютно на любой размер В зависимости от этого будете варьировать длину шапочки кому понравилось лайкайте на данный размер у меня ушло ровно два моточка моей пряжи вы же запасаетесь пряжей на любой вкус которая есть в наличии у вас в городе любимый цвет и давайте свяжем с вами вместе для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжи фирмы Гималайя, серия называется Комбо. Здесь в 100 граммах 40 метров, поэтому нам понадобится два моточка для вязания данной шапочки. Здесь состав входит 50% шерсти и 50% синтетических волокон дралон. И также рекомендуют нам номер спиц использовать 12. У меня также 12 есть и бамбуковые, и железные на коротеньком тросике. Вы можете использовать любой номер с 12 до 14 в зависимости от того, насколько вы хотите свободное вязание. Возьмете 12 будет более такое плотнее ровные петельки. Если же возьмете 13-14 будет более такое немножечко рыхленькое вязание. Также нам понадобятся ножнички и либо крючок, либо игла для того, чтобы прятать краешки ниточек. Для того, чтобы приступить к вязанию данной шапочки, нам нужно знать обхват головы, на который мы будем вязать. И в дальнейшем вам данные очень простые расчеты пригодятся для вязания шапочки на любой обхват головы. Я буду вязать на обхват головы с размером в 54, где-то 56 сантиметров. Соответственно, я беру целое среднее число, это 55, то есть на обхват головы 55 см. Далее нам нужно связать спицами пряжи, которыми мы будем вязать данную шапочку, небольшой образец резиночка 1х1. Вы можете по желанию заменить резиночку на 2х2, тогда у вас число петель должно быть кратное не просто двум, как для резиночки 1х1, а 4 то есть 2 лицевые и 2 изнаночные. И связать небольшой образец. При растянутом состоянии нам нужно измерить, сколько же петелек у нас вмещается в 10 сантиметров. Обычно рекомендуют не в растянутом состоянии измерять петельки и отнимать 12-14%. Я же просто упрощаю работу и прирастягиваю данный образец. Не слишком для того, чтобы шапочка не слишком стягивала голову, а вот слегка. И получается, что у меня в 10 сантиметрах Вместилось где-то порядка 7,5 петелек. То есть, чтобы нам вычислить, сколько же петелек в одном сантиметре, мы 7,5 делим на 10 и получаем 0,75. То есть 0,75 петелек у нас вмещается в 1 сантиметр. 1 сантиметр 0,75, то есть меньше петелечки. Далее мы берем обхват головы, 55 Умножаем на 0,75, то число, которое у нас петелек в 1 сантиметре и выходит, что у нас 41,25 сотых но мы не сможем набрать 41,25, так как число петель должно быть кратное 2, то есть э, равное число э, резиночки 1 на 1, делиться на 2. Поэтому мы просто 0,75 добавляем для ровного числа. То есть 42 петельки нам нужно набрать для обхвата головы 55 см. В среднем, чтобы получилось на обхват головы 54,56. У вас свое число, оно обязательно должно быть кратное 2, если резиночка 1 на 1 или кратное 4, если резиночка 2х2. То есть для резиночки 2х2 нам нужно набрать 44 петельки, в таком случае, которые отлично поделятся на раппорт узора резинки. Далее к этим петелькам нам нужно набрать еще одну дополнительную петлю. То есть добавляем одну петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. В дальнейшем эта петелька сократится и останется нужное количество петель, то есть 42 для вязания данной шапочки. Итак, набираем 43 петельки самым обычным способом и вяжем резиночкой 1х1, чередуя то лицевая, то изнаночная. После того, как связали резиночку в высоту где-то 30-32 сантиметра, я взяла максимальное число 32 Теперь мы начинаем делать убавление для макушки. Для того, чтобы красиво убавить петли для макушки, нам нужно в первом ряду убрать вот эти все изнаночные промежуточные петельки, которые идут после лицевых. Итак, мы лицевую поворачиваем дальней стеночкой вперед, вот так как бы разворачиваем, не провязанной. И теперь вместе с изнаночной за дальней стеночкой провязываем одной лицевой петлей. У нас получилось сокращение с наклоном в левую сторону. Повторяем. Лицевую мы снимаем дальней стеночкой вперед, то есть чтобы она у нас была наклонена в левую сторону, вот эта косичка. И вместе с изнаночной провязываем за дальнюю стеночку, одной лицевой. Снова лицевую поворачиваем, дальней стеночкой вперед и теперь уже за дальнюю стеночку провязываем вместе с изнаночной. Таким образом в первом ряду макушки мы уберем полностью все изнаночные петельки и останутся только лишь лицевые. Во втором ряду нам также нужно будет делать убавление с наклоном в левую сторону, но петельки лицевые у нас повернутые дальними стеночками вперед. Сейчас каждую из лицевых петель этого ряда я буду поворачивать дальней стеночкой вперед, вот таким вот образом. Первую петлю повернула, сняла, вторую петлю повернула. И теперь возвращаем первую ко второй. За дальние стеночки провязываем вместе одной лицевой. Таким образом мы делаем убавление петель снова в два раза в этом ряду. И получается убавление с наклоном в левую сторону. Снова. Можете переснимать сразу две петельки и поворачивать сначала вторую, затем первую. И 2 петельки провязывать вместе одной лицевой. Можно делать убавление сразу же с наклоном в правую сторону за ближайшие стеночки, но так как в предыдущем ряду мы делали убавление с наклоном в левую сторону, то я люблю, чтобы именно вот с наклоном в одну сторону шла э, макушечка. И снова поворачиваем дальние стеночки вперед лицевых петель и провязываем вместе за дальние полупетли. И снова провязываем попарно до конца ряда все петельки. Так как во втором ряду у нас уже нечетное количество петель из-за первого ряда провязанного попарно, то я предлагаю вам последнюю петлю и первую следующего ряда провязать также парой вместе, повернув э, лицевые петельки дальними стеночками. То есть для того, чтобы у нас вот эта последняя петля также сократилась как бы попарно. Третий ряд макушки мы провязываем просто все петельки лицевые без каких-либо э, убавлений. Мы просто провязываем по рисунку. Четвертого ряда мы не провязываем, а просто делаем перемещение всех петелек на одну. Первую провязываем лицевой петлю, возвращаем ее обратно на левую спицу. И постепенно вторую, третью петельку и так далее. Все петли оставшиеся переносим на эту петлю и спускаем полностью их со спицы. То есть как бы пересняли на петлю через спицу и сняли. Пересняли на петлю и сняли. Далее подтягиваем к тем петелькам с другой стороны и точно так же переносим оставшиеся петельки с другой стороны на эту первую провязанную рабочую лицевую петлю вот так хорошо я подтяну я последний ряд всегда затягиваю лучше чем остальные и с этой спицы переодеваем полностью все петельки поочередно на первую лицевую петлю таким образом нам не нужно ни крючка Вводить в работу не иголочку. Мы просто все петельки оставили на одной спице. Вот так у нас стянулась макушечка. И перед тем как отрезать ниточку, если у вас осталась еще рабочая нить, не спешите ее отрезать. Вы просто оставьте спицу, хорошо затяните ее. Вот эту крайнюю петельку. И измерьте шапочку на голову. То есть если вам нравится, как она садится, какой она длины, возможно вы хотите ее э, увеличить, если у вас есть еще ниточка, возможно вы хотите наоборот ее укоротить, то есть вы делаете отворотик, насколько хотите, чтобы он был у вас глубокий. Вот. Меряйте шапочку на голову. Если вам нравится, как она садится, то закрепляете ниточку, вытаскивая на изнаночную сторону вот эту рабочую ниточку вы продеваете сквозь оставшуюся петельку и хорошо-хорошо затягиваете. Можете закрепить узелком с внутренней стороны, если хотите, вот, и лишь только после этого отрезать ниточку. И если все подошло, мы теперь берем, переодеваем на крючок э, рабочую ниточку, пропускаем, делаем вот такую вот новую петельку. Хотите, можете еще сквозь образовавшуюся петельку пропустить рабочую нить, тогда она наверняка у вас зафиксируется, вот так вот. Я взяла, кстати, крючок номер 4, вы можете взять чуть больше, чуть меньше, который есть у вас э, в наличии. Специально покупать для этого, я думаю, что не стоит. Вот, и теперь, продев сквозь рабочую нить пару раз, мы отрезаем ниточку и фиксируем ее. Можете вытащить на изнаночную сторону уже сейчас, а затем отрезать, потому что петельку будет удобнее протаскивать, э, скажем, чем просто отдельную ниточку. То есть вот так вот вытаскиваете максимально ближе э, к петле. Вот, и протаскиваете на изнаночную сторону. А затем уже отрезаете ниточку и фиксируете уже с изнаночной стороны вот так вот рабочую нить. Фиксирую я ниточку с помощью продевания вот это образовавшееся колечко последних петель, которые мы переодевали на рабочую нить. Я вот так вот сквозь них буквально... По часовой стрелке, либо против, абсолютно неважно крючком продеваю за полупетельки вот этот кусочек ниточки. И просто его отрезаю. Он у нас уже зафиксирован двумя стежками рабочей нити, этого достаточно. И все, теперь отрезаем эту ниточку. И э, если вы присоединяли ниточку, то обязательно, а вы присоединяли ниточку, так как у нас два моточка, то обязательно попрячьте хвостики с внутренней стороны присоединения. И нам остается лишь только зафиксировать вот эту ниточку, которая начальная у нас. Для того, чтобы замкнуть ряд, если вы не замыкали той лишней петлей, которая переодевается у нас э, между первой и второй петлей набранной, то вот так вот мы ее просто продеваем сюда. Вот так вот. И фиксируем с внутренней стороны нашего отворотика. То есть якобы, если быть точно, это у нас лицевая сторона шапочки. Можете разделить эту ниточку вот так вот пополам. И продеть сквозь э, вот этот вот хвостик, продеть сквозь косичку и зафиксировать ее. Я обрежу хвостик покороче. Вот так вот. Продеваем ее буквально несколькими стежками, для того, чтобы просто зафиксировать и спрятать. Вот, Я обычно делаю на такой толстой пряже узелки, которые прячу в итоге под косички. Ну и не только на такой толстой. В общем, я всегда так делаю, когда убираю хвостики. И все, вот смотрите, узелка у нас не видно, нам остается только продеть так несколько раз по ходу того, как ложится лицевая косичка. Вот так вот. И все, она у нас спрятанная. Больше она нигде у нас не будет видна. Мы отрезаем вот этот хвостик. Хотите, можете до конца его запрятать. И при отвороте, посмотрите, остается лишь аккуратная косичка с лицевой стороны. То есть бывшая изнаночная сторона, которая вывернута на лицо. И все. Здесь мы хвостики спрятали, с внутренней стороны мы спрятали и наша шапочка готова. Остается лишь только сделать вторичную тепловую обработку. Вы можете постирать. Стирайте в прохладной воде не а, горячее, чем 30 градусов. Вот, Высушите на такой поверхности горизонтальной и затем можете ее носить. Петельки у вас немножечко еще подвыровняются и будет смотреться еще более аккуратнее. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось. Не забудьте лайкнуть. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!